Доброго времени суток, мои дорогие и любимые. Здравия всем! Итак, у нас сегодня очень сильный, мощный обряд, обряд, который сделан в определенное время, в определенный час, на убывающую Луну. Его смотреть можно в любое время для вас, но он уже активирован и заряжен и настроен. Обряд очищения, который называется сила Земли. Также в процессе этого обряда мы сделаем с вами заговоренное мыло для чистки для освобождения от негатива. Использовать мы будем руноскрипт. И также здесь будем использовать все стихии и все, что нам будет помогать именно на снятие негатива и применением подручных средств. В конце я дам раскроем карты и дам поддержку и совет небес. И это мой авторский, уникальный материал. И он входит в нашу закрытую группу «Магия нового тысячелетия. Круг силы». Для тех, кто у нас уже в этой группе, это мартовские наши занятия, тот получает этот обряд и активацию автоматически для тех кто хочет приобрести данный обряд пожалуйста вы можете обратиться ко мне лично по э, моему ватсапу плюс 7 905 128 4 128 арина михайловна ласка ну и прежде чем давать обряд я хотела бы немножечко вам э, дать пояснение, что в принципе чистки, они бывают разные и они делятся на определенные категории. Есть такие чистки, которые помогают избавляться от страхов, есть чистки, которые направлены на работу с фобиями, с какими-то паническими атаками, а есть такие, которые затрагивают гораздо большие проблемы в жизни, серьезные проблемы такие как с глаз, негатив, зависть, всевозможные порчи. <свеч> <свеч> <свеч> извините уже начинает энергия работать. И э, вот эти вот чистки, которые я даю данная конкретная чистка она относится к разряду очень сильных и действенных чисток эффекта от нее хватает надолго. Делать ее можно для себя, для своих близких. И здесь есть у меня на канале и в группе уже коллеги, специалисты. Пожалуйста, вы можете это использовать. Конечно же, помните об энергообмене, чтобы все работало правильно и так, как нужно. Как это все делать для кого-то, я, естественно, расскажу уже в закрытом режиме. И чистка помогает на длительное время, на длительный срок, в том числе защититься от негативного воздействия со стороны окружающих. В эти воздействия мы постоянно на себе можем ощущать воздействия, которые вносят в... Жизнь в нашу жизнь, в вашу жизнь, в жизнь наших близких. Какую-то полную сумятицу и невозможность нормально осознать свое положение. Сложно найти выход из ситуации. Невозможно собраться с мыслями и решить, что необходимо делать. И в данном случае эта чистка очень сильно поможет вам восстановиться и наладить свое положение. А также она э, может э, быть полезна у кого незначительные проблемы, какие-то жизненные э, ситуации. Чистка поможет расставить все по местам и идти дальше. И, конечно же, э, если уже огромные, серьезные проблемы, то она тоже поможет улучшить э, жизнь и найти варианты, прийти к какому-то решению, ну и освободиться от какой-либо черной жизненной ямы. Ну, я в любом случае всегда рекомендую, если уж совсем все прям сложно, делать почаще эти чистки, и чтобы усилить эффект, можно обратиться уже лично ко мне. И, конечно же, данную работу сейчас мы проводим вместе с вами параллельно чтобы усилить энергию, и результат оказался длительным на долгое время и радовал вас. Обряды задействуют силы стихии, и обряд здесь, здесь задействует силу Земли непосредственно. С древних, давних времен люди всегда верили, обращались в своих чаяниях к помощи высших сил к силам природы, и изначально духи, божества олицетворяли собой определенные стихии, конечно же, разделялись на, между собой на духов леса, воды, воздуха, богов огня, богов света и огромное количество. В земле таится тайна веков, она как пристанище для всех и вся. И в нашем с вами обряде здесь взаимодействует сила земли и сила кристаллов соли, которая вытягивает всю плохую а, негативную, злую энергию и в первую очередь, конечно, направлена на исцеление. Земля – это прочность, земля – это... Твердость. Земля – это основательность. Земля – это мощная, мудрая женская стихия. И поэтому активность у нее очень сильная. Земля – это основа мира. И стихия Земли – это сила нашей матушки Земли. Обычно мы сознательно или неосозна... неосознанно воспринимаем эту стихию как... Основу всего сущего, поскольку сами постоянно ходим по земле. И как раз она так сильно проявлена в нашем внешнем мире. И в некотором смысле земля, она статична. И очень часто именно землю используют в магии для коррекции, для чисток, в материальных каких-то вопросах, для действий с процессами, которые связаны непосредственно с работой, с продвижением, с открытием путей. И эта стихия подходит, очень хорошо подходит для решения именно наших насущных проблем, материальных проблем, то, что влияет на саму материю. Земля также э, дает нам физическую силу, э, защиту физическую, защиту нашего здоровья. И, опять же, повторюсь, в каких-либо материальных проблемах. И дополнительным здесь, в нашем обряде, сегодня будет э, дополнительным методом, будет работа с э, специальным магическим мылом. И особенно хорошо также помогает это мыло, когда уже э, какие-то другие методы психологической работы э, еще уже нет эффекта. Здесь мы используем э, рунную магию. И руническая магия, она дает очень хороший проверенный эффект. И, конечно же, несомненный, несомненный плюс рунической магии в том, что она проста. Для применения формул не нужно какого-то глубокого погружения в сам вопрос, если это, конечно, работает мастер. И многие вязи рунические формулы, они работают по принципу «увидел, ознакомился, попробовал, нарисовал, оговорил и получил результат». И сегодня я как раз-таки дам вам очередную руническую формулу для... Того, чтобы мы сделали с вами дополнительную чистку и снятие негатива через подручные средства через мыло для проведения обряда нам понадобится алтарь ну, вот если вы будете делать самостоятельно это может быть любая э, темная э, черная ткань у меня специальный такой алтарь э, здесь нам понадобится Соответственно, три восковых свечи, вот раз, два, Лево, по с левой стороны, с правой стороны. И третья свеча, она разделена пополам и поставлена в крест. Сейчас, когда мы перейдем в закрытый режим, я уже дам вам активацию. Дальше нам понадобятся монеты, нам понадобится соль, вот она, нам понадобится чекушка водки. Вот я еще тоже в рюмочку налила частично. И, соответственно, что у нас здесь? Э, на кусочки черной материи мы э, все это собираем, раскладываем. По центру мы э, насыпаем горсть соли. Вот она, соль, видите, крупная соль с кристаллами. Эта соль символически э, означает вашу э, боль, Потери, слезы, беды, несчастья в общем, все плохое, то, что находится в вас или вокруг вас. Сверху мы посыпаем землицы, которые являются носителем энергии и забирает, уничтожает все эти слезы, боли, порчи. И все это как бы символически напоминает некую могилку. Так, Значит, повторяю, сейчас мы будем с вами делать этот обряд, и я закрываю это видео. Соответственно, тот, кто хочет приобрести, активировать этот обряд для себя, для своих близких, пожалуйста, можете мне писать Плюс +7 905 128 4 128. Ну, давайте с Богом в добрый час. С вами была я, Арина Михайловна Ласка.